Законопослушные россияне имеют право защищаться от хулиганских действий милиционеров. Об этом заявил сегодня глава МВД Рашид Нургалеев, общаясь с курсантами милицейских вузов. Если идет нападение, то в любом случае должна быть самооборона. Правильно? Если нападение, то вот я иду, допустим, по улице, какой-то милиционер меня начинает бить. На основании чего? Я что, преступник и так далее, и так далее. Конечно же, наверное, здесь э, будет именно та заваруха, о которой мы говорим. Поэтому мы здесь все равны, а гражданин будет двойне равен. Нургалиев добавил, что министерство ведет бескомпромиссную борьбу с преступниками в погонах и будет делать это и дальше.